Слышал я о том, что на Луне разговоры только о вине Лунное вино большой цене Жаль, что эти цены не обо мне На Меркурий я не полечу Душно там, туда я не хочу Пиво там походит на мочу и губил, и сразу ко врачу. На Венере атомный коньяк, Разливает там его за Только вот я сам себе не враг, От него вселенский отходняк. Славился своим напитком Марс, Там изготовляли дивный шнапс хорошо, но в как-то раз? Разом кто-то видел весь за вас. Вот Юпитер, это просто рай. Дамашнее селье вам не чай. Там набиться можно не Но о вас решение не мечтай. На саду не бьет я Прожит там у местных кирпичом Каждый окольцован и сплочен, Если тот чужой, тот отвлечён На Уране шквальные метели Занесла излюбленные бордели А какой там был душистый Элли Ох, не к месту этот К вечеру устроили погром, За ночь протрезвели, а потом Наступил мучительный синдром, Славным был пристанищем Плутон, Там валились сказочный бурбон, А когда били сухой закон, Стали гнать ужасный солодой. Нет, пошел и это не по мне. Лучше я осталась на земле. Дома как никак, а я в тепле. А порой до мной то нуле. Дома как никак, а я в тепле. А порой до мной то нуле. А порой то да в ноль, то да А порой то да в ноль, то да в нуле.